так у нас тут не первое, второе или третье прохождение поэтому мы ползем очень медленно первопроходцы с Миши Некрасова конечно мешание. снимая шляпу они конечно проделали огромнейшую работу колоссальную потому что проложить такой маршрут в тайге очень сложно то есть это все нужно просчитать на карте это все нужно потом найти живую где-то пропилиться, где-то где перетащиться где-то что-то построить и чтобы как-то потом проехать куда, куда очень сложно, но эмоции, конечно, просто зашкаливают. То есть, представляете, вы едете по тайге, где до вас не то, что, повозь, что -то сзади, говорит, не ступала нога человека. Ари, не ездило колесо, но и не ступала нога человека. Поэтому пока меня пытаются отвлечь, поэтому пока меня пытаются отвлечь, Собраться, конечно, сложно, потому что нужно и придумать, что сказать, и за дорогой следить. Но Замокаем. вокруг просто буйство таежное. Запахи, изумительные Короче, если вы сидите дома, вам этого не понять. Если вы готовитесь, то это вызывает у вас ностальгию, готовить к какому путешествию или для тех, кто хочет, но по каким-то причинам не может Хотите, устраняйте причины и присоединяйтесь либо к нам Либо к подобным объединениям у себя Но ощущение просто сумасшедшее но Даже не на 5, не на 10, не на 100 На 500 баллов У вас я тут просто фильм снимаю. Так, за собой никого не вижу, но я видел Макса с Толя Оли. Они в принципе едут сзади, поэтому движемся все туда, куда надо куда вместе. И вот эти вот твои телодвижения тоже в фильме попадут. Поэтому вот так вот. Ну или не попадут.